Всем привет! Сегодня я разберу квартиру, которая находится на юге нашей страны, в городе Алушта, полуостров Крым. чем интересна эта квартира тем что запрос который я получил от своих заказчиков не совсем стандартный с чем обычно приходят люди семья ребенок или двое детей для которых нужно придумать планировку той квартиры которую они купили а в этот раз ко мне обратилась тоже семья и еще одна семья получается что эта квартира для двух семей старшего поколения и младшего сейчас об этом поподробнее расскажу и что из нее сделал поехали Итак, ко мне обратился заказчик, который приобрел двухкомнатную квартиру и запрос у него был следующий. Придумайте, пожалуйста, нам планировку, которая была бы удобна для проживания двух семей, то есть для... Меня, ну то есть его с женой, а также к ним в гости очень часто будут приезжать дети, тоже семейная пара. Это значит, что нужно две спальни, а также общее пространство, в котором удобно будет встречаться всей семье. Что я вижу перед собой? У меня двухкомнатная квартира, это две комнаты жилые, я их обозначаю одна ну почти 14 а вторая 25 метров та которая 25 метров видимо предполагалось что будет гостиная а нам нужно две спальни а вот кухня не очень большая всего лишь 12 метров и конечно из нее не получится общего пространства где должен быть кухонный гарнитур обеденный стол а также диванная группа вот с этими вещами я и буду работать но прежде чем я покажу ту планировку которую придумал я хочу еще раз подчеркнуть особенность запроса. Это две семьи, а значит, нужно две спальни, нужно общее пространство, в котором эти две семьи будут встречаться, а также нужно учитывать то, что одна семейная пара будет приезжать периодически и не постоянно будет проживать в этой квартире. Также нужно предусмотреть места хранения, ну, все как обычно, входную зону хорошую, а также в идеале: просторные ванные комнаты изначально она здесь одна а нам бы по-хорошему две ну посмотрим что получится начну с гостевой зоны я напоминаю что в ней должен быть кухонный гарнитур обеденный стол и диванная группа для того чтобы все это поместить необходимо было увеличить кухню что я и сделал я передвинул перегородку и бывший зал Сделал меньше, в будущем это будет спальня. Ну а пока увеличиваем кухню, превращаем ее в кухню-гостиную. Чтобы она стала еще больше, я присоединяю балкон. Сразу хочу сказать, это незаконно. Присоединение балкона к жилой площади квартиры не приветствуется. Ну, правильнее даже вообще нельзя. Поэтому, чтобы такое совершить, необходим, во-первых, инженерный, Проект, а во вторых согласованием но сомневаюсь что вам это согласует поэтому то что я здесь сделал не совсем законно зато дает нам возможность получить место для обеденного стола который в моем варианте расположился на балконе также здесь я убрал полностью все остекление и даже те кусочки стены которые не являются несущими Конечно, опорные конструкции остались на местах. Я их не трогал. Я убрал лишь те участки стены, которые не являются несущими. В принципе, если это станет проблемой и нужно будет согласовывать квартиру, то никто не мешает поставить стеклянное ограждение, и тогда все правила будут соблюдены, все будет по закону. Но давайте рассматривать дальше. Здесь есть кухонный гарнитур, мойка, и варочная поверхность они располагаются вот именно так как должны располагаться из холодильника достали продукты положили слева от раковины в раковине помыли дальше порезали дальше положили на сковородочку пожарили дальше раз разложили по тарелочкам и эти тарелочки уже подали на стол вот так рассматривайте кухонный гарнитур потому что в общем-то приготовление это технологический процесс И чем удобнее он организован, тем вам комфортнее находиться на кухне. На этой кухне вместо острова я предусмотрел барную стойку, за которой можно сидеть и смотреть телевизор с каким-нибудь напитком, например. Можно сидеть и болтать с тем, кто готовит или с тем, кто сидит на балконе за столом или тот, кто на диване на креслах сидит. Ну или просто смотреть телевизор. А также на этой барной стойке можно что-то готовить. А также «ОНА». Может являться сервировочным столом. Вот видите, сколько много функций у какой-то простой узенькой барной стойки. В общем, это очень удобная штука. Ну, хватит уже о кухонном гарнитуре. Давайте про диванную группу. Она состоит, собственно, из самого дивана, а также двух легких кресел. Я подчеркиваю, легких. Почему легких? Если поставить сюда громоздкие кресла, то они займут абсолютно все пространство и даже мимо них будет неудобно. Да и более того, когда кресла легкие, их можно передвигать ближе, дальше, правее, левее, на балконах вынести и смотреть на море, например. Я напоминаю, квартира-то в Алуште. Обсудили общую зону, теперь переходим в спальню. Спальни получились одинакового размера. Одна для родителей, другая гостевая. Начну со спальни, которая гостевая. Эта спальня находится рядом с гостевой комнатой и чтобы в нее попасть нам нужно отодвинуть перегородку она здесь примерно полтора метра и пройти собственно говоря в спальню почему я сделал именно так почему я не сделал обыкновенную дверь например когда дети не гостят хозяева могли эту перегородку отодвинуть и волшебным образом территория спальни переходит в территорию гостевой комнаты и мы визуально воспринимаем все это пространство единым а это значит оно больше просторнее воздушнее ну здорово же да вообще отлично получается а когда когда приехали гости они зашли к себе в спальню перегородочку закрыли и все у них изолированная комната очень удобно и практично ну согласен кто-то может написать что звукоизоляция будет не очень ну да не очень ну знаете что делать гостевую комнату чтобы там прям все было очень очень очень это здорово когда есть лишние квадратные метры Но ну, а когда мы пытаемся впихнуть нефигуемое знаете это очень отличное решение на мой взгляд, если у вас другое, то есть комментарии, пожалуйста, пишите в них свое мнение. Идем дальше. Спальня родителей. Она находится дальше от гостевой комнаты. Это сделано для того, чтобы они чувствовали себя изолированно. И от гостей если они вдруг приехали ну и от того что происходит в гостевой комнате здесь обыкновенная дверь в самой комнате находится шкаф кровать тумбочки ну все как обычно и конечно телевизор кстати тут запрос был три телевизора в квартире я не совсем понимаю зачем телевизор нужен в квартире но здесь аж целых три попросили как будто им вида на море недостаточно кстати говоря в гостевой комнате тоже большой вместительный шкаф который почти два с половиной метра тоже тумбочка с телевизором, ну и кровать, разумеется. Переходим в санузлы и ванные комнаты. В проекте от застройщика здесь была всего-навсего одна ванная комната, но мы с вами понимаем, если приехали гости, то одна ванная ну, не совсем комфортно. Вдруг кто-нибудь там в душе застрял или на царском троне засиделся, поэтому обязательно нужно разделить что я и сделал к сожалению не получилось две ванные комнаты и не получилось присоединить ванную комнату к спальне чтобы мы с вами имели мастер спальню поэтому раздельно но тем не менее, их все равно две. Это гостевой санузел, где есть унитаз и небольшая раковина. В принципе, гости в этом санузле могут расположиться со своими зубными щетками, чем-то там еще. Ну, знаете, такой вечерний мацион, когда мы делаем, можно и тут умыться. И есть основная ванная комната. Непосредственно самой ванной, ну то есть корыта нету, есть только душевая кабина. В этой душевой кабине, соответственно, мы принимаем душ, есть туалет, то есть горшок. Есть большая раковина с такими, знаете, вот местами, куда можно все составить. Также есть места для хранения, обратите внимание, вот это вот все хранение. Также там спрятана стиральная машина с сушильной машиной сверху на ней. Слева предусмотрен бак. Для воды это водонакопительный водонагревательный бак который необходимо было куда-то спрятать но ну, вот я и спрятал его в этот шкаф а снизу под баком предусмотрено место для хранения уборочного инвентаря поэтому все продумано и удобно остается узкая часть в шкафу буквально 20-25 сантиметров это шкаф который от пола до потолка и от стены до стены в который много чего поместится ну сами представьте в вашей ванной есть баночки скляночки которые маленькие узенькие по размеру и в шкаф 25 сантиметров их очень удобно расставить все на виду а вот если глубокий шкаф то туда еще и рукой не дотянуться так что возьмите на вооружение а таким образом мы получили один гостевой санузел и основную душевую в которой моемся умываемся и храним всякие вещи остается прихожая и холл с прихожей здесь конечно ничего особенно не придумаешь и не сделаешь поэтому попадая в квартиру нас встречает уютная банкетка сидя на которой мы можем переодеть сланцы идем дальше попадаем в холл в этом холле есть одно но интересное решение это стена угол душевой кабины, про которую я ранее рассказывал, я специально ее закруглил. Почему? Во-первых, чтобы об нее не задевать, когда мы проходим из прихожей в зал, а во-вторых, визуально вот такое решение увеличивает пространство, потому что пропадает угол, граница пропадает, на которой задерживается взгляд. Стена-то увеличилась, она плавно переходит из одной плоскости в другую. Вот такой легенький, маленький, нехитрый прием, но визуально увеличивает пространство конечно со стороны душевой придется потрудиться и этот угол выложить плиточкой ну в данном случае я советую использовать мозаику маленькую которой можно любые закругления без всякого труда выложить вот таким образом получилась очень интересная комфортная и самое главное в шикарнейшем месте квартира с видами на море Поэтому, друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, обязательно подписывайтесь на канал, ну и тем более обращайтесь за консультациями, которые я для вас с большим удовольствием сделаю. Всем пока, да пребудет с вами муза!